Да, дальше на нее начинай ходить. Аль, подержишь? Давай. Точно? Да. точно? да, точно. Преодолевание преград по бревну. Держи, Аля, держи. Аля, держи! Аля, держи! Аля, держи. Держи, только держи, держи, держи! отпускай, отпускай, молодец, Алин, теперь ты, Ален, держи, просто пускай подержит. Так, да, можешь держать палочку для равновесия. Все, ладно. На первый разряд сдала. Хорошо, попытка номер два. Так, попытки пройдены. Ну все, ты крутая. Раньше ты вообще не смогла, а сейчас пожалуйста.